В этом видео вы узнаете о том, как поставить мужчину на место, вместо того, чтобы быть жертвой в отношениях. И, пожалуйста, дождитесь окончания видео, так как я вам дам ссылку на плейлист на мой мини-курс, который научит вас правильно обращаться с мужчиной, если вас волнует какой-либо вопрос. Как перестать быть жертвой? Давайте разберемся, что собой представляет роль жертвы в отношениях. Человек своей манеры поведения излучает сигналы, которые привлекают агрессора. Есть женщины, но в принципе и мужчины тоже, которые постоянно притягивают проблемы, в которых обижают, унижают, не уважают. Другими словами, они всегда оказываются в роли жертвы. Возьмем пример из обычной жизни, когда в магазине предлагают вашу покупку в мятой упаковке, как вы поступите? Молча возьмете, думая, вечно мне что-то подсовывают. Комплекс жертвы формирует ряд событий. Все начинается с малого, как в приведенном примере. Если мы склонны становиться жертвой в малом, то и в большем будем жертвой тем более. Например, если в универмаге вам предлагают товар в поврежденной упаковке, вы спокойно заявляете. Эта упаковка повреждена. Пожалуйста, замените мне ее. Все. Наверняка вам предложат другую упаковку. Даже если вам в итоге не дадут другую упаковку, вы все равно не будете играть роль жертвы, потому что уже самоутвердились, выразив свое недовольство вот этой упаковкой. Вы не смирились с происходящим. И постарались по возможности изменить ситуацию к лучшему. Вы использовали свое право выбора. У вас всегда есть выбор и варианты поведения. Вы можете взять поврежденную упаковку или вообще отказаться от покупки, если вам не захотят сделать замену. Вы можете попробовать, вы можете потребовать начальника продавца, который подсовывает мятую коробку. Итак, заявляя о своем недовольстве и отставя свои интересы, вы реализуете свое право выбора, вы перестаете быть жертвой. Как поставить мужчину на место? В следующий раз, когда вам что-то не понравится в поведении мужчины, спокойно, мягко, без крика, без руганий, скажите о своем недовольстве. Делай это с улыбкой вежливо не теряет чувство собственного достоинства. К сожалению, не все умеют достоинство выражать свое недовольство и ставить мужчину на место. Женщины либо молча все проглатывают, либо злятся и реагируют агрессивно. Мы все действуем руководствуясь своей точкой зрения и своими собственными интересами. Каждый прав по-своему, и это надо понимать. Мужчина прав, потому что уверен, что он прав. Но вы тоже правы, у вас своя точка зрения. Когда вы осознаете, что каждый, исходя из своей точки зрения, прав, вы не будете злиться. Ваша собственная уверенность в своей правоте помогает уверенно заявлять о себе и в своем недовольстве. Принимая конкретные шаги, вы утверждаете себя с мужчиной как женщина, которая действует самостоятельно, руководствуясь интересами своими интересами. Разница между уверенной женщиной и женщиной жертвой в том, что уверенная женщина способна заявлять о себе и о своих желаниях. Мудрость в жизни состоит в том, чтобы действовать, а не реагировать на действия других. Женщина, которая действует исходя из своих целей и интересов, сама себе хозяйка. А женщина, которая реагирует на действия других, зависит от тех, на чьи действия она реагирует. Это разница между уверенной женщиной и женщиной-жертвой в том, что первая действует, а вторая реагирует на действия других. Что нужно сделать, чтобы перестать быть жертвой в отношениях с мужчиной? Запоминайте. Первое – это осознать, что вы заслуживаете лучшего к тебе отношения. Второе – с достоинством, спокойно и вежливо требует такого отношения. И, наконец, третье – если, несмотря на это, мужчина не меняет своего поведения, нужно отказаться от отношения с ним. С вами был Гарри Маркелов, который учит женщин. Хорошо познать себя, понимать себя, а потом понимать окружающий их мир мужчин. Оставайтесь благополучны, я жду вас в следующем видео.